красиво. Для меня идеальный отдых это спорт. это спорт с утра, а потом с детьми. К сожалению, я редко сейчас вижусь со своими дочками. у ну, каждый день мы понятно по телефону общаемся, они делятся своими успехами у меня девчонки. Старшая уже закончила с отличием музыкальную школу по классу фортепиано, младшая сейчас заканчивает школу по классу флейты. Очень активные девочки, слава богу, тьфу -тьфу -тьфу. у них успехи в школе, они хорошо, отлично, хорошо учатся. И, конечно, они сейчас растут, у них появляются новые интересы, каждый день это меняется. Они уже начинают интересоваться политикой, иногда мы спорим. Историй. Им интересно мое хобби, мой спорт. Конечно, отдых это с утра спорт, а днем, вечером это с семьей. Все мальчики, наверное, увлекаются машинками. Вот такая коллекция за несколько лет сформировалась здесь и дорожно-строительная техника и общественный транспорт и автомобили специальных служб есть тоже несколько интересных экземпляров вот например совсем недавно виктор николаевич Карамашев был в командировке в москве общался с нашими коллегами из москвы вот такой экземпляр это электробусы которые Фактически в ближайшее время полностью заменят в Москве общественный транспорт. Возможно, когда-то у нас тоже появится. Сколько лет вообще собиралась? На самом деле с детства у меня была большая коллекция легковых автомобилей, модели 1 к 43, стандартный масштаб. Этой коллекции ну, лет 5, наверное, учитывая то, что дорожно-строительная техника. Ну, в принципе, это как предмет интерьера сейчас выглядит. Ну, кому-то интересно. Внушительно. Правда? В спорте у нас достаточно много новых спортивных объектов появляется. Вот. А на ваш взгляд, есть ли какие-то клубы, федерации, которых пока не хватает курску? Может быть, спортивные объекты, которые... Mm, объектов, конечно, не хватает. Объектов, конечно, не хватает. И мы по мере возможности решаем эти проблемы. Все ждут легкоатлетический манеж. Мы в этом году объявили конкурсную процедуру. Начато, наконец, строительство этого объекта. Не хватает бассейнов. Приятно что, наконец, нас услышали, в том числе это партийный проект «Единой России». Будет у нас плавательный бассейн Курского государственного университета. Футбольные манежи, футбольные поля также необходимы, этим надо заниматься. В принципе, если у нас формируются федерации, то мы активно их поддерживаем, потому что любой вид спорта, наличие федерации позволяет увеличивать число Тех, кто регулярно занимается физкультурой и спортом, это основная задача. И все наши олимпийцы, я их на это настраиваю, они должны быть примером для нашей молодежи, чтобы она выбирала здоровый образ жизни. Давайте немножко еще о туризме поговорим. У нас направление сейчас развивается активно в регионе. На ваш взгляд, есть ли в регионе какие-то три знаковых места? Что можно показать туристам? Какие, может быть, ваши любимые объекты места? Ну, если говорить об областном центре, это, наверное, и наш Знаменский собор. В первую очередь мы его показываем гостям, внутреннее убранство, детинец. Уже можно туда привести гостей, рассказать о наших планах по преобразованию исторического центра города. Конечно, это проспект Победы и парк Патриот, который в рамках Проспекта Победы, где выставлена техника, где есть памятники, обелиски, вечный огонь, триумфальная арка, это сегодня уже по праву является визитной карточкой нашего города. Если говорить по региональным объектам туристической направленности, это усадьба Фета, очень интересный объект, там прекрасный коллектив работает и с теплотой, душевностью, оберегают это место, формируют энергетику, поддерживают в исправном состоянии. Это, конечно, наш монастырь, Кринская пустынь, и очень интересное место, особенно в хорошую погоду, там прекрасные виды. Сейчас мы занимаемся промышленным туризмом, и здорово, что Михайловский ГОК сейчас разрешает и организуют туристические группы, можно посмотреть, как добывается железная руда, одно из крупнейших месторождений в мире железной руды, открытым способом. Это тоже очень интересно. Курская атомная электростанция сегодня тоже можно съездить на площадку, посмотреть, как строится самый мощный современный реактор, атомный реактор в мире. Когда общаешься с москвичами или с жителями других регионов, конечно, все вспоминают Курского соловья, все вспоминают Курскую битву, Великую Отечественную войну. Те, кто выцерковлен, э, икона, э, монастыри, храмы. Это все то, чем мы должны делиться. Красота не описана. Спасибо вам большое. Бывают ли у вас ситуации, когда соцсети используете, может быть, для поиска какой-то интересной информации, вот не только по работе? Есть ли на это время силы? У меня, если вы обращаете внимание, как правило, в руках iPad. И мало того, что у нас там электронные документы обороты, мне не обязательно возвращаться в кабинет, чтобы расписать почту многочисленную, которая есть. Я по дороге на выездные совещания в районы, я могу это делать дистанционно. Конечно, у меня день начинается с просмотра информационных сайтов, каналов, в том числе телеграм-каналов. Я активно несколько раз в день просматриваю эти новости, для того, чтобы на кончиков пальцев чувствовать ситуацию в регионе и в стране. Социальные сети. Я отдаю себе отчет, что то там похвалы не будет. Но если какая-то проблема, то это, еще раз говорим, очень хороший инструмент. Именно так я отношусь к социальным сетям и анализирую каждое сообщение. Есть точечные сообщения или обращения. У кого-то случился пожар, нужно срочно включиться, помочь, потому что семья с детьми оказалась на улице. У кого-то там произошла трагедия, кто-то погиб в семье, также нужна помощь. Кому-то нужен какой-то редкий музыкальный инструмент там, для дальнейшего образования. В, в ручном режиме такие проблемы решаются, и мне кажется, если в таком режиме мы будем работать, то их станет меньше.